Привет! Как сделать переговорное устройство, используя только динамик, микрофон и батарейку? Маленькие хитрости на канале ET. Когда-то таким переговорным устройством мы баловались с детства. Понятно, что такое переговорное устройство в наше время уже не актуально. Но все же можно побаловаться таким устройством, например, на даче или владельцем частных домов. Чтобы собрать такое устройство, нам понадобится разобрать телефонную трубку и достать оттуда динамик и угольный микрофон. Такое устройство будет работать только с угольным микрофоном. Подключаем вот по такой схеме. Минус батарейки на любой контакт динамика. От второго свободного контакта ведем провод на микрофон и плюсовой провод микрофона, он помеченный, ведем нашей батареи переговорное устройство готово я использовал короткие провода чисто для демонстрации вы можете использовать провода гораздо длиннее но стоит учитывать что с длиной проводов падает напряжение и если проводить такое устройство от одного дома к другому на расстоянии 50 100 метров потребуется 2, а то и три батарейки соединенных последователей довольно громко говорит особенно если прикладывать его пух так пробуем наш аппарат я сейчас буду подключать и отключать динамик. Раз два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Аппарат прекрасно работает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.